22 июня в России день памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны большинство мужчин, сотрудников библиотеки Казанского университета, были мобилизированы в Красную армию наше время трудно представить, в каких тяжелых условиях тогда работали сотрудники библиотеки. Из кругосветного путешествия вернулся мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана 72-летний Алмаз Алеев. Тогда было страшно за команду, за... потому что и качалось и топливо, и, продоволь... и продовольствие. Всем привет! В эфире универ Ньюса в студии Мария Журавлева. 22 июня руководство КФУ возложило цветы в ректорском садике под стелой семенами сотрудников и студентов Казанского университета, ушедших на войну в 1941 году. Все подробности в сюжете.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 минуту молчания. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. 22 июня в России День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Мы решили рассказать вам об уникальном издании «Красная Татария» о том, как была организована работа библиотеки Казанского федерального университета в годы войны, а также вспомнить 9 мая, День Великой Победы. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 9 мая мы отмечаем 76 лет со дня победы Красной Армии и Советского народа в Великой Отечественной войне. Мы водили рукописи редких книг научной библиотеке Николая Лобачевского, Казанского федерального университета. Чтобы по-настоящему прикоснуться к истории, мы вместе с вами откроем газету «Красная татария» за 9 мая 1945 года. Менялись названия, но газета сохранилась и до наших дней. Правда, под другим названием. В современном виде Красная Татария выходит как общественно-политическая газета «Республика Татарстан» пять раз в неделю. Первый же номер газеты вышел под названием «Рабочий» 13 апреля 1917 года. После Октябрьской революции получил название «Знамя революции» и затем неоднократно менял свое название. «Знамя труда», «Известия Тацика», «Красная Татария». В 1951 году стал называться «Советская Татария». В 1967 году газета была награждена Орденом труда Красного Знамени. В середине 1970-х годов тираж газеты достигал 175 тысяч экземпляров. В начале 90-х годов получила современное название. Вот прямо сейчас перед нами два пошива газеты «Красная Татария». «Красная Татария» выходила в нашем городе, день за днем освещала события, вершившиеся как на фронтах Второй мировой войны, так и в нашей стране, в республике, в Казани, а подчас и в Казанском университете. Вот перед нами два пошива за 1945 год, один из них на русском языке. Мы с вами открываем, и здесь сразу же первый номер за 1 января 1945 года. Нас поздравляют с Новым годом, товарищи, вперед! полной победе. Здесь тоже э -э, нас поздравляют, но уже на татарском языке. А мы с вами открываем, тоже начинается с 1 января 1945 года. Но интерес представляет для нас выпуск за 9 мая 1945 года. Мы с вами открываем, перелистываем... И вот мы с вами открыли пошив газеты «Красный татарий», которая выходила на русском языке. «Среда, номер 90, выпуск номер 90, среда, 9 мая 1945 года. Да здравствует наша победа! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Сегодня день победы, торжества нашего правого дела». Крупно портрет Иосифа Сталина. «Слава Красной армии победительницы». В военные годы штат библиотеки уменьшился более чем вдвое. Изначально было 112 сотрудников, к концу 1943 года осталось 45. В годы Великой Отечественной войны большинство мужчин, сотрудников библиотеки Казанского университета, были мобилизированы в Красную армию. В наше время трудно представить, в каких тяжелых условиях тогда работали сотрудники библиотеки, а в основном это были женщины. Зимой температура в помещениях библиотеки доходила до минус 12 градусов. Дров не хватало или их не было совсем. Чрезмерный холд был тогда настолько обычным явлением, что когда в 1942 году была температура 8-12 градусов, она была названа в отчете библиотеки «нормальной». Осложняло положение темнота в помещениях. Не хватало электролампочек, использовали свечи. Совсем необычной для библиотеки была помощь раненым бойцам и командирам Красной армии, которые находились на лечении в казанских госпиталях. Например, выдача книг через межбиблиотечный абонемент. В 1941 году библиотека помогала и обслуживала 14 госпиталей, в 1943 уже 34. Кроме того, библиотека обслуживала другие эвакуированные учреждения и промышленные предприятия, медицинские заведения, людей разных профессий, оказавшихся во время войны в Казани. В военную годину библиотекари Казанского университета по мере своих сил и возможностей вместе со своей страной приближали День Победы. Он отстал 9 мая 1945 года. Более подробно познакомиться с газетой «Красная Татария» можно на официальном сайте Казанского федерального университета, а также на официальных страницах научной библиотеки имени Николая Лобачевского в социальных сетях. Как говорил русский писатель Александр Герцен, публичная библиотека – это открытый стол, за который приглашен каждый. Так что до новых добрых встреч в библиотеке, ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Илья Андреев, Радмир Софиулин, Универньюз. На родину из кругосветного путешествия вернулся мастер спорта, яхтин и капитан океанского плавания и руководитель парусной школы при Федерации парусного спорта Татарстана, 72-летний Алмаз Алеев. Напомним, что из Казани вместе с Алмазом Алеевым отправились в путешествие 32-летний помощник капитана Эльфат Минибаев и 36-летний боцман Виль Сагитов, которого позже сменил Иван Поликасов. За все время они проплыли более 45 тысяч километров через Средиземное море, Атлантический, Тихий и Индийские океаны. Все по Подробности далее. В международном аэропорту Казань Алмаза-Алеева с нетерпением ждали и встретили его семья, друзья и журналисты. Он поделился своими впечатлениями и рассказал о том, как он решился отправиться в кругосветное путешествие. В конце концов, один из первых походов, когда 1991 год был у нас, уже было какое-то решение, то, что нужно сделать... Не какой-то финишный рывок, я еще, еще может быть, еще, еще постараемся походить. Да? Ну вот, это завершение как, как бы карьеры такой получается моей. Вот. И, ну вот, сделали. Я доволен, я доволен и не разочарован абсолютно. По словам Алмаза-Алеева, земля со стороны кажется такой большой и невообразимо великой, а оказалось, что она как шарик, и ее можно проплыть. Из-за пандемии путешествие моряков могло не состояться, но все-таки они были решительны и стартовали 15 сентября из Стамбула. Тогда было страшно за команду, потому что и кончалось и топливо, и продовольствие, потому что отвечаешь за жизнь экипажа и за состояние лодки. Вот. И ну как-то вот э, в море, в океане есть взаимовыручка морская. Несколько раз нас э, выручали моряки просто. Вот, снабжали нас, продовольствием, топливом. Инжимини Баева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. В студии была Мария Журавлева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!